Хорошо, хорошее утро у нас сегодня, дорогие друзья Ну что, я в принципе на первом обзоре маленькую ошибочку сделал, это в конце своего ролика Это то, что я не сказал, что я должен был объяснить в этой игре Первым делом это то, что я маленькую свой косяк сделал, это то, что не высказал свое мнение об игре То, что нужно было, упустил вот эту возможность это то, что в игре, первым делом я скажу FPS вообще держится хорошо, то есть 60 FPS выдает даже на уровне да, и, и в игре присутствует сюжет, да, вот это я забыл, кстати, сказать, но сюжет очень заинтересован, да, то есть лично мне и моим ну я видел сколько комментариев оставили вообще у других обзорщиков, блин, ну Игру говорят, что на этом уровне она получается намного интереснее, чем, допустим, те же самые выживалки, которые были про э, эту игру, которую еще в начале, когда то 2012 года, когда она вышла на рынок. Вот, они ее они узнали, но э, разработчики только спустя, наверное, только в 2014 году как э, сказали, что у нас будет сюжет. ну так сюжет и, в принципе, не вышел. вот Пришлось, как говорится, сождать момента. И вот оно свершилось, и сюжет, в принципе, появился. Вот. Э, и что еще хотелось сказать? Да вот, а, ну, в, что в игре есть возможность э, помогать не только себе, но и еще и другим. Вот это вот интересное, что не было в, в начале... Ну, что это? В начале всего пути, смотрите, кстати, <смех> невидимые следы. <смех> Зато прикольно, смотрите, следы даже еще и остаются, прикольно. Вот, видно, можно узнать, кто куда, когда ходил. Вот, что еще и все, в принципе, да. Все остальное, кстати, было уже в первом обзоре. Вот, я думаю, всем понравился обзор, так что, ребята, не забывайте подписываться, рассказывать про этот канал, рассказывать про мой первый обзор ролика, это очень меня воодушевляет. Ну и всем приятного просмотра. Да, мы прожили уже довольно много времени, это целых пять дней, и э, между пятым днем, точнее между четвертым днем у нас был сюжет сюжет в начале того что у нас бывшая жена была ей нужно было срочно отправиться в, О, возьмем, а, срочная дальний дальний путь и при том что за окном было не плюс 20 там и она очень срочно хотела узнать что же там происходит ну и так далее о, да да да мы должны забраться наверх согласен с тобой давай я думаю там никого не будет с кримчанского никого там нет хорошо залез да? давай соберем плоды нам нужно ну, нужна ягода с него хорошую часть сделать бодрящий веселя веселящий <Enlightened pleaseladım noise> <morning> хороший бы человек человек был бы так, что у нас еще здесь доступно вот где мы в принципе упали наш самолет даже еще и выше мы короче сейчас заберемся узнаем что там да как вот довольно интересно мы кстати упали я скажу вам в такой ущелье где еще есть небольшая пещера и скажу я вам что еще в этой пещере никого и не было вот это интересно так еще одну ветку соберем все и пойдем Но, в принципе там много и не надо а, так полезли дальше такой самоуверенный а? Не боится ничего. Рэмбо, блин. Однако. Так. АйМЛей. Чего-то не успел. Не успел, не успел, ребят. -то там он сказал. Эй! Не поняли? Это как, подожди. Как залезть! Эй! Что за бред? О! Оказывается, надо было присесть! Ха-ха-ха, Ладно! Так, ну что? Рамта. Окей, uh, okay, пошли, пошли, пошли. На no, connect. Connect, zap, zap, окей. Okay. Uh, что еще? Uh, игра на максимальных уровнях. Uh, на максимальные настройки. Он, походу, говорит, что блядь, мне холодно, и я еле-еле забираюсь, я так понимаю, да? Если кто сейчас оставит комментарии, буду очень вам благодарен. Я просто не успел, что, на... что там было написано. На паузе вы там можете почитать. Если кто знает хорошо, можете это в комментариях оставить. Буду очень вам признателен почитать комменты. Так что, ребята, с вас ком коммент, подписка на канал, лайкосики. Ну и не забудьте кстати рассказывать друзьям, потому что Uh, тем uh, что вы делаете, надеюсь Астрид вернется назад. Doctor That sounds legit I don't question your life choices Mackenzie plenty of things you could be doing besides hanging out in your dad's old plane and drinking in the daytime hey we had a lot of good times in this plane and it's under control I know okay I'm not here to fight really Let me tell you. Will, shut up for a second. Something's wrong. That is not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Signs of around here somewhere. Это должно быть следы Астрид. Вторая глава, следы Астрид. Да, довольно интересный сюжетик, был интересен. То есть, я так понимаю, муж ищет свою бывшую жену, потому что, в принципе, не долетели до нужного им места, куда сама астрид планировала долететь. Вот, из-за того, что, как вы сами видели, что там произошел сильный скачок энергии. Так, так, так, так. Из-за этого у нас потерпело крушение, да? Так, окей, пошли, собираем палочки, наберем себе переохлаждение. А что у нас? О, -о, -о блин, блинские! Нам надо срочно, срочно искать, где можно спрятаться. Мой самолет не знает даже, кому из них ужас. О, блин. Не так долго. Окей, окей, окей, окей. так, так, так, так, подожди. Нам надо понять, куда нам идти-то. Но, в принципе, у нас, я так понимаю, по сюжету, в принципе, здесь сначала все идет, а потом уже будет выживалка полноценная. Так, я вижу. О, тихо может так и сломать ноги себе. Почувствовал себя небольшим... О! Ах, гренец. вяленая говядина. О, нормулик. О, еще деревяшки. О, нормально так. Ткань. Ох, вообще хорошо. Давай еще палок пособираем. Нам, кстати, палки нужны. Для рожига, то она вообще будет... Не для них-то. И будем... И страдать будет. Вот сейчас у нас небольшое переохлаждение. 12.60. Так, ну блин, ну две... А, не, не хочет Подожди, давай разрубим. Чув нет. А вдруг, о, о, видишь? Вообще хорошо. шерстяные носки. Так, широколовым. Так, подожди. Свитруила. Действие. Ремонт собрать. Так, подожди, нам не нас... разносить носить. так он носит да угу. шестяны носить вот смотри. так больше у нас здесь походу ничего нет да у нас куртка есть семён семён и смотри какая носить я совсем про них забыл ребята вот смотри вообще хорошо по шапкам у нас там, похоже, ничего, перчаткам ничего, ботинкам тоже ничего, нормально. Так, так, так, окей, все, пошли. Мы теперь должны немного согреваться, да? Так, ожогу, переохлаждение, холодная погода. Так, по ощущениям, минус 13. Так, окей. Так, нормально, в принципе, температура. здесь, похоже, явно... Окей, бег. Бегите и спасайте. Идти по снегу, неся тяжелые э, тяжести, может быть утомительным, но иногда вам придется бегать. Бег поможет вам скрыть, э, скрыться от диких зверей, уйти с тонкого льда или быстро добраться до укрытия. Но имейте в виду, что бег сжигает больше калорий, чем ходьба. А выносливость при беге зависит от того, насколько удобнее Удобная ваша одежда. Но восстановление выносливости уйдет время, так что бегайте с умом. Вот, да, да, да, кстати, верное решение. Нужно знать, когда нужно бегать, а когда не надо бегать. Когда тебе придет пиздец, и тогда нахуй тебе надо бегать. Так что вот такие вот дела. Так, у нас что получается? Получается у нас... Покуда, покуда у нас все хорошо, ну, по крайней мере, она, точнее, он... вспоминаю прошлое, что она, главный герой, он, э, ну, в принципе, можно было бы и за нее сыграть, ну, ладно, 3 Нам не надо 3 у нас целые деревяшки есть, окей, так, получается у нас здесь больше, Оху, подожди, ну ка у нас получается, если так, то, то, то, то, то, то, то рядом ничего такого, я смотрю, нету, только палки. Палок нам, в принципе, О, ветку вижу. Палки нам не нужны, потому что время, и у нас переохлаждение, и так, в принципе, куртка, она у нас там немного уже замерзла сама, надо ее отогреть, то хорошо. И все будет тепло Так, давай палки еще пособираем по-быстрому. Что найдем, что не найдем, пойдем дальше. А, кто еще, кстати, ребята, если кто еще в эту игру играл, буду очень вам рад, если вы напишите, сколько вы прошли этой игры и если э, <сёкзывая> в этой игре э, Ну, два или три сюжета. Так, окей. Ого. Как. как грибы собираем, -мо. <сёкзывая> кстати, у нас здесь.. Ага. Здесь. Или. Только то, что выпавший снег или же это небольшой лед Между нами тает лёд, стоп, мы его больше не нашли. Так, окей, только что прошли, и палка появилась. Нормально так респаун палок происходит. Можно так походить вокруг и можно целую изобилию палок найти. Так, я не думаю, что мне нужно на дерево забираться. Так, ну что, в принципе, э, я так планирую, подожди, можно, в принципе, забежать наверх, да? Как ты думаешь? Я думаю, можно забирать посмотреть что-то там. Если там ничего нет, то можно спуститься. Да, может быть, зря мы сп... А, смотри, все нормально, все нормально. Можно, в принципе, спуститься. Я думаю, просто будет резкий уступ. Уступ и все будет печально. Так что здесь, в принципе, все хорошо. Это что? Камень. Камень, это да, Небольшой камень, или вплоть можно оглушить мелкую дичь или испугать крупного зверя. Окей, давай возьмем. Давай возьмем две штуки, я вижу уже. О! Зайцы! шки, матрешки, все. Держитесь, зайцы! Мы сейчас вам будем резать уши. Так. Не промахивайтесь. Ну, камни, точнее. Не, не промахивайтесь, или всегда будете сыты. Кролики можно оглушить небольшим камнем. Просто возьмите камень и махните его в сторону кролика. Затем схватить животное, как оно как только не, не очнулось. Мясо есть мясо. Окей, okay, да, так, согласен. Так, давай возьмем мясо. Точнее возьмем... Аккуратно, аккуратно. Так, риск обмораживания блин ну конечно сложно попасть в эту но я же говорю что сложно я вижу кролика если она кто-то был может быть это астрид Сука, твари, бля. Кедровые дрова, труд, перетруд, вялено мясо, сожженный костер, говоришь, да? Блин, ну херово, конечно. Ну ладно. Вот здесь, кстати, опасно ходить. если они меня видят, нет о! Ебать тебя! А ну-ка иди сюда! Блях, у меня камни закончились! Ебийся на провалить! Как так-то? Эй! Подождите, кролики! Я сейчас. стоп Еее! Я попали! все бля! Давай нахер! Ну что? Нахер-то! Молодец! Я жесток. Фу. Я мужик. Фу. Я мужик. Так, ну что нам пригодится? Палочки. пошли В принципе, у нас здесь ветер, но я думаю, что ветер нам не помешает. Вон крольчатины ноги. Давай. А да все нормально, мужик, не очку. Серьезно? Да, серьезно. Согласен с тобой. Это полная серьезность. От нее никуда не уйти. Так, еще один камень есть. Ну-ка. А ты, блин, крольчатина твоя Меховая шутка Ну-ка.. Камон, мать вашу, камон. Почему камнем? Почему мне какой-то палкой не прибить, а? Догнать ему, садить в его голову, да и все. А? Давай еще одного. Ах ты. Ах ты, гад. Давай, давай, давай, возьмем мы его. Чего бы нам только не стоило, а? он побежал? -то. Ты от нас далеко не скроешься. Ты где? О, бежит тихо. Есть мы. С, я тебя попал, бля. Нахер тебя Приятного аппетита. Все хорошо. Так, дождя а что это у нас там? Ну-ка, давай-ка быстренько так. Хоп, хоп, оп, А камни. Блин, я думал, там разжечь костер можно будет. О, еще одна палочка. Вообще хорошо. Так, у нас что там по ощущениям-то? Минус 9. Переохлаждение, блин. Ну что поделать, чувак. Живи да, нормально по Главное, что ты еще живешь, остальное все заебись. Все за best, за best. Я бы всех тут переловил, но блин, это время займет. У меня в принципе и двоих хватит. Ветки сейчас по собираем здесь палок, блин. Но одна другая пошла. И пошли. Так, здесь палочка, как тараканов здесь, а? На каждом углу палка, а? Ну, не большая, конечно. Хотя можно, наверное, и третьего прибить, а, как вы думаете? У них, я так понимаю, интеллект немного затупивший. Такое чувство, что это не камни, а эти их не остатки. Из этих кроликов, мега такие большие. Так, я думаю, в принципе, если мы like kind of здесь может быть было... обвал, может все быть, чувак, может все быть. Астрид где-то рядом. уилл не переживай, все ништяк. Главное, чтоб ты не сорвал и все будет зыргут. Тебе говорит мега профессионально. Так, я думаю, что нам двигаться надо будет все равно сюда. О, три брата-акробата, а? смотри как, опа, опа. Так, окей, пошли дальше. Что нас ждет впереди? Нас ждет впереди интересная штука. Так, нам главное найти какую Наверное, там можно будет... Наверное, мужик, можно будет забраться. Нам главное какое-нибудь ущелье, укрытие найти, чтобы от ветра и все будет взрыгнуто. И мы тогда согреемся, одежду согреем, ту, может быть, порвем, если она нам не нужна будет. А если нужна, то Астрицу дадим. Она, в принципе, на этом... Ага, смотрите, мы уже на месте, кстати. Кто смотрел прошлый ролик, если кто не смотрел, то по поводу ворон и было описание. Опа! Олень, мать вашу, олень, ты сам олень, ты знаешь это? Мясо замороженное, да, ладно. Так, сколько нас займет то по времени это? Давай по максимуму что ли возьмем. Сколько у нас? Час займет, да, ладно. Так, а что это получается? Один час потом. 30 минут 400 килокоров у нас и так их мало давай короче по одной штуке что ли возьмем блин все равно вот шкура самая дорогая все равно 55 минут давай соберем ладно <плеск> хотя нам уже херовато здоровье сон восстанавливает здоровье если ваше здоровье значительно снижено вас начнет мутить, зрение становится расфуксировано. А точнее движение пострадает. Заметив один из этих признаков, как можно скорее примите меры. Помните, здоровье восстанавливает часы отдыха. А теперь за каждый час, проведенный без риска заболеть или не мучиться от голода, жажды усталости или холода. В окне статуса всегда можно проверить состояние здоровья и риск возобновления болезни, а также узнать, как вылечить полученную травму. Далее это... По... Давайте это почаще. Окей. Блин, действительно... Ой, ой, ой, -ой. Да ладно! Блин! Чёрт! Я совсем забыл. Ребята, я совсем забыл. Давайте сюда с последнего момента начнем опять. Блин. Неужели мы там обязательно начнём? Не чувствую. Так, это где мы оказались-то? Что я не понял, где мы оказались. Упавший самолет Маккензи. Ждите, мы здесь не были. Нас перекинуло, ребят, нас перекинуло вперед. Представляете, какой баг? Давайте сбегаем назад. У нас что-то тут есть какие-то ништяки, да? Нет. Так, у нас значительно вперед скинуло. Я причем скажу я вам? То есть, да, да, да, мы должны были, в принципе, подняться только. А мы уже поднялись. Окей, хорошо. Хорошо. Вот, кстати, такого нам мозг замерз. Риск переохлаждения. М -м, блин, ну почему куртку не одел? Так носить. Так больше у нас, а -а -а, блин, черт побери, у нас же там это было. А -а -а, я, я, я, яй. Ладно. Была не была. Мы там полностью затарились. Блин, зачем я это сделал? А, подожди, подожди, что это мы? Это ж мы оттуда начали, что-то я уже запамятовал немножко. Так, палочки, палочки нам нужны. Кстати, мы еще недалеко ушли, я так и понял. Я что-то заволновался. Тут, а, я, я, я, и так далее. у нас все хорошо. Так, так, так, так. Окей, пошли туда Пошли, пошли, пошли, пошли. Так, палки, палки берем. Экс берем. Вот тут тряпочки берем. Палки, палки, дерево, дерево, дерево. Апельсиновое, судовое, берем. Энергетик нам нужен. Кстати, давай заполним Выпьем. сколько там, 250 килокалорий и. И все. Что у нас больше по идее. По, еде, по еде у нас, кстати, еще есть. Приготовленное оленение мясо. Давай съедим. Окей. Так, мы этим уменьшим себе. Оп! Тихо. Уменьшим себе э, потерю калорий. Вот, вот, вот, вот, что я и хотел сказать. Вот что я вам хотел, ребята, этим сказать. Так, берем, меняем это сюда, вставляем, носим, замерзшие, ничего страшного. А, подожди, замерзшие. Подожди, вот так сделаем, да, и а, носить вот так. Наверх. Надо будет намного лучше. Так, у нас же замерзшие. Поверх, да, носить? Не, не, не, не так. Фигово, значит, да? Окей, хорошо. Так, так, так, так. А, у нас получается вторые штаны, я понял. Так, ну все, все, пошли туда вперед. Сейчас пособираем палки, которые нам, в принципе, для ружья понадобятся. И пойдем дальше. О, еще одну вижу. Все, да? Вроде бы все. Хотя нет, вот еще. Так, все, все. Теперь можно вперед идти. Я думаю, там зайца можно одному будет прибить. Хотя, если если так, то я думаю, я думаю, можно будет не убивать, если, ну хотя хотя надо будет, хотя надо будет, потому что в принципе у нас еды особо нету, у нас только будет два вяленых мяса, ну и все. Этого не, не очень-то и много, хотя он там дает, сколько у нас там дает вяленое мясо. 350 килокалорий, это очень мало. Нам хотя бы 800, вот это вот запас был бы вообще очень-очень хорош. А так, в принципе, если убить кролика, то нам даст приблизительно там сколько 600. Или сколько получается за одного кролика. Я думаю, даже может еще и больше. Если они с него еще и шкуру сделают, ох, это будет вообще хорошо. так можно немного ускориться у нас в принципе такая возможность есть камешки два возьмем нормально так ну бег мы читали окей так пошли дальше так еще два камня возьмем мало ли что было так ну теперь а, камни мы читали спасибо Блин, убежал так кролика, эпично. Эй, собирай камни, не выбрасывай. Камни ед, блин, ты чё? Совсем опаломил. Давай, давай, беги ко мне, беги, беги, беги, беги, Радима, беги. Камон. Ах ты Катина, ты далеко от меня не уйдешь. ты бля какое умное создание я тебе тут еды хочу дать а ты тут от меня убегаешь ай нехорошо ай мать вашу нехорошо есть я тебя поймал на тебя отвратительно вещи смотреть на это ну что поделать У нас камни закончились Давай, камон, камон, камон. Эх ты, тварь, ах ты, гадин, а. Да, здесь, походу, Астрик была. Так, ну, разжигать мы, в принципе, здесь не будем. Нафиг нам надо это. Опаль. Опаль еще одного хуя все теперь можно уходить причем э, очень быстро надо уходить теперь палки соберем и все Здесь, похоже был обвал. Интересно, что его вызвало? Интересно, откуда он вообще появился-то? Эй, вот это мне интересно узнать. Так, давай, давай, давай, собирай, собирай, пошли сюда Хотя можно было бы, наверное, палки вот эти пособирать и немного себе сделать отдыха здесь на причале, Что а потом выдвинуться еще дальше. Как вы думаете? Я думаю, очень интересная идея. В принципе у нас довольно много палок, вот, ну и остановиться в принципе можно, так что, даже много, о, а подожди, оно уж не разогреет, блин, у нас ветер встречный, так что оно не даст разогреться, даже если кедровые дрова. Не хочется просто открывать эту... Топливо, потому что топливо это экстренное случай, если что там на экстренном случае взял, растопил максимально быстро и все. Но если мы станем против ветра то я думаю, сейчас ветер наоборот нам будет помогать. Смотри, смотри, смотри, хорошо так зажегся. Ну, О, отлично. отлично! Отлично, отлично, отлично. Все, пошли теперь палки рубить. Там на 20 с чем-то минут, нам в принципе. Разрубить. Нормально, хватит. Так, три палки. Пошли три палки закинем и тут немного согреемся. 14 минут. Нормально. О, факелы разрушены. Добавить. Чё не добавить. 2, 2, 3. Давай вот так. На час целую. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, так, так. так. Вижу палку. Так, 10 минут. Окей. Так, хорошо что нам не надо собирать теперь это каждый раз стоишь собираешь их так еще 10 минут ну и мороз сок у нас мороз по ощущениям минус 10 Да нормально пта. не переживай все, все нормально сейчас отдохнем сейчас это все сделаем все пошли так вижу палочку можно собрать ее опа я не знаю, зачем рассматривать палку или какие-то предметы. Ну, если кому очень даже интересно, может быть, кто-то и рассматривает. Почему бы не, да? Так, а давай теперь. Ага, дождя. Что мы с кроликом, дождя? Что у нас кролик-то делает? Кролик, да? Собрать, бросить, так. Туша кролика, целая туша кролика можно сделать съедобное мясо. Собрать, так. Ага. 17 минут собирать, да? Шкуру? Подожди, шкура нам не нужна туда. А, давай мясо соберем. Звуки, конечно, отвратительные, но ничего поделать. Так, и давай тогда. процентов готовить. Сейчас все гу-гут будет нормально. Так, сырое можно готовить. Сейчас приготовим, согреем его. Кстати, мы согреть максимально быстро. Сейчас поедим. Отвала. Так, все. Теперь что у нас по воде у нас, кстати? 4 литра ну, нормально. А, так, есть. Ну, почти 500 килокалорий. хорошо. А, так, что у нас дальше? Так, еще одна, да? Окей, поехали. сколько у нас килокалорий собралось. Тысяч. Нормально, смотри. Вообще плюс 17 градусов. Вообще хорошо. Так, давай еще палки позакидаем сюда. Пошли еще соберем палок Костерок, смотрю. Живет своей жизнью. Но мы сейчас потихоньку соберем здесь. По кролику, по кролику. И довольно много будет кручательно здесь я смотрю 10 минут нормально поехали так ну что у нас в принципе наверное, закончились нет провинция палок а? или как вы думаете я думаю что я уже все собрал палки хотя может быть где-то я пропустил Давай сбегаем наверх. Наверняка где-нибудь долежит еще палка. О -о -о. Минус 12, да? Серьезно. Очень серьезно. Дует не по детски. О, кстати, вижу палку. все, все, все. берем, берем, берем. это я еще видел о еще палочка отлично лишняя палка нам не помешает так еще нормально и еще вот это возьмем и пойдем туда закидывать так нам пить хочется о -о -о. давай выпьем пескова надо Отлично, все, пошли. Наш костер сейчас потухнет там. О, палочки. Даже не надо их И разламывать. Они сами себе вон, разломали. Ха -ха. Помогли мне. Спасибо, палочку, спасибо. Сейчас согреемся, мужик. Я понимаю, что здесь ветрюка каждую секунду меняется. То в хорошую, то в плохую сторону. Так что давай немного подбежим, потому что мало ли что рог упускать такой хороший такой мощный не надо Тогда потеряем и все и пиши каюк 14 минут блин хорошо так так а теперь давай мы а, с немного разберемся шкуру нам собирать примерно вот так, да? на 80 так понятно значит давай соберем Отлично. Так, давай с этого соберем. Чтобы оно не сгнило. Подожди, а сколько у нас костер? Подожди, а сколько у нас там костер? Час 10, да? 20 минут. Блин, маловато. Подожди. А, значит. Так, давай тогда, что ли? Сколько у нас там получается? Раз, два, три. Ну вот так. Так, нормально, нормально, нормально, нормально. И палок подкинем немного. О, на 2 чем-то читал вообще хорошо так теперь можно максимально много пособирать все что есть вот он как выглядит кролик замороженный Ха -ха -ха. час 10 нормально О, уже слышно как он сейчас обезвожене будет Но давай немного выпьем хотя немного там надо сейчас мясо приготовим и пойдем Приготовим сразу два, чтобы что не готовить по сто раз. Набьем свою трубу и пойдем дальше. Так, 400 килокалорий, нормально. И еще одно. Опа, заехала, нормально. Так, я думаю, там питье не нужно, да? Окей, давай еще постоим, погреемся. Что у нас там по одежде, кстати? Так, болезни, это. Да, кстати, нету, это очень даже хорошо. Намокание. Э, так, давай снимем. Действие. Собрать, нет, подожди, нам собирать не надо. А, так, подожди, а что мы можем еще сделать носками-то? Подожди, давай может быть попробуем согреть, это что-то. Погреть их? <does that> а где это шерстяные носки, действия? Собрать только получается, да? Hmm, почему бы почему столько собрать я не понимаю почему нельзя согреть их что ли а давай что ли его а, действие ремонт не дождя собрать 20 минут собирать две ткани получим да а давай соберем. Почему бы нет? Там, в принципе, у нас костер скоро догорит уже. Ух ты. 17 минут, да? Отлично, отлично, отлично. Что мы еще можем на 17 минут сделать здесь? А -а -а, в принципе. В принципе, ни хера. Можно уходить. Пускай догорается. Так, друзья давай возьму это. Факел, -мо. Что, как не люди, а. Ну там? На три минуты? 2 минуты нормально, пошли. Ох, собрать. Смотри. Опа. Опа. Нормально, нормально. Сейчас соберем еще камушей. Добро, Окей, сейчас соберем все. Я думаю не за мной там летают а я уже сам даже пугаюсь. <с> можно кстати было чай приготовить ну ладно наверное там чего-то там можно сделать да? так давай давай давай соберем кидай нахер это да, да да далеко лезьте далеко блин ну ладно без в темноте лезьте Темноте да не в обиде, в не видно лиц. Ну ладно. Что-нибудь да увидим в ночное время суток. Хотя волки нас тоже могут и немного это потрепать. То мы вернулись даже откуда вернулись. Да, нет, смотри, не. Нет, нам не надо, подожди. 18 минут, полностью 100% замерзши, не? Нам пока туда не надо, нам надо вперед выдвигаться, а. Так, а что это на корточках спрячись? Зачем-нибудь? Порой вам будут встречаться различные препятствия. Под некоторыми из них можно будет проползти под на корточках. Если вы присядете, животные будут труднее вас заметить. На корточках вы будете двигаться медленнее, зато тише, что позволит вам подобраться к добыче ближе. Вот так вот, представляете, да? Окей. Так, так, так, так, пошли дальше. У -у так, спустились нормально, окей. Так, пошли дальше, вперед. Так, сука у нас там. Минус 8, температура воздуха минус 12, влияние ветра минус 1. Мужик, да ты живешь? Кайфушь еще. В таком условиях ты просто себя чувствуешь, как рыба в воде. О, палок сколько, -мо. Целый клон дайк, -мо, а. Это, конечно. Непонятности, ну да ладно. О, еще одна палочка. Только что прошел ее не было. Ха. Вот ты, блин, а. вот так подаются, как палки, а. Так, хотел пройти между трех сосен. Ха -ха. Не смог. Ладно, хорошо. Тут реально не хватает факела. Вот зря он его выкинул, конечно, надо было его потушить. Или хотя бы действия были, чтобы можно было потушить его и забрать. Хотя, наверное, надо было мне это сделать. Но хотя, если бы по таких условиях, наверное, фигушки ты бы смог его зажечь второй раз. Так, так, так, куда нам дальше-то? Что -то я заблудился уже здесь. Так, это я. Ага, подожди. что я уже здесь сюда ходил. Ч за я Куда? А, подожди, может я сюда. А, е Семён, Семен Семенович, че за ты? Нам надо сюда зайти. Пещера. Ага, вот когда же, да? Свет. У каждого источника свет свои плюсы, свои минусы. Возможно, подобрать сделать светильник, чтобы видеть в темноте. Светильник можно сделать из подручных материалов. Факел, одноразовый источник света. Фонарь работает лучше, но для него нужно масло. Темное, опасное. В темноте нельзя мастерить ничего. Снаряжение и заниматься другими делами. Согласен. Так, но в темноте не видно вообще ни черта. И нам надо... Что нам надо? Серьезная зараза сейчас у нас... Подожди, а что у нас есть? Нет, подожди, есть и мы не будем. Подожди. какой есть. Надо вообще огонь добыть-то. Придется спичками, что ли, разжигать-то. Больше у нас-то ничего такого нету. Я черт знает, где я нахожусь-то. О, мужик. Ну-ка. Деревянные спички. о Это очень даже хорошо. У нас перчатки, точнее валюшки, которые дадут нам 36%. процентов фонарь. О, фонарь. Точнее, факел. Так, окей. Так, мы взяли его или нет? Подожди, мы его не взяли. Где этот факел-то? Эй! Кто факел забрал? Мудаки! Ёпта! Мне уже страшно. Ребята... Что тут происходит? Блять. Да как так-то? Что за фигня-то? Вот, факел. Так, простой факел, который... Каким... Так, давай, снарядить. О, ну вообще хорошо. Все, теперь мы заживем. Так, так, так, оттуда мы пришли. Все, пошли отсюда. Мин, так, 4 градуса. Мужик, да ты живешь здесь, -мо места там человеку только вы знать куда мы идем какие-то катакомбы блин неизведанные нам опа нагнемся проползем как немцы под парижем оп. Есть все давай поднимайся окей так ага, а, о -о -о. Люди! Как-то так должно было бы звучать. тут. Кстати, у нас два входа. Или налево, или направо. Тут большой вход, а тут малый. Давай сходим на малый, а потом посмотрим на большой. Что у нас там большой. большом? У нас здесь костерек. Смотри, кстати. Можно, в принципе, разжечь. Почему бы и нет? Сейчас немного здесь отдохнем. Ну как отдохнем? Просто пополним свои запасы. И можно будет в, выдвигаться уже непосредственно туда. В большую сторону. Здесь он хоть не говорит черт или давай, давай, быстрее, типа. Так, походу там у него уже еда просится. Ха -ха. Сейчас все будет, мужик. Не очкуй, все ништяк. Уил? Не очкуй. А то получит большой уй еды у нас ни хера нету. Так, топить снег, подожди, топить снег нам покуда не надо. Нам надо, кстати, шиповник, вот шиповник. Не поняли. А, не так делаем, ребята, не так, не так, не так. Вода, костер, так, еда. Так, не то. то, подожди. А, вот вода, окей. равно не то а потерянные не а... теря а что это что тут письмо найдено в пещере на брошенном рюкзаке окей о рюкзак наконец-то можно будет ликать. топливо для фонарика набор для шитья ткань ⁇ -мо ⁇ все бутылка нам нужна аптечка антисептик нам нужен. Так, сколько у нас? 22 минуты. Так, давай погреемся тут. покуда. Так, почему шиповник? А подожди. А перчатки же надо одеть. Ай-яй-яй, как так-то? Носить? Вот. Другое дело. Так, намокание 36%. Хорошо, хорошо. Это даже очень хорошо. Так, так, так. Давай. А давай наденем их. Почему бы нет? Эти наденем наверх. так плюс 4 окей хорошо так а, что мы еще можем сделать на сегодняшнюю секунду намокание 31 процент хорошо камень снарядить где выкинуть его надо отсюда. Нафиг нам нужно а вот это нам понадобится кстати так вяленое мясо сок у нас полкило калорий А, блин, ну, голод, кстати, нам надо уже будет поесть сейчас. Причем нормально так. А, так, ну, выпить, в принципе, сколько у нас там? выпить -то... у нас там не особо много, он просит. Так, давай, подожди. Погоди, погоди, погоди, погоди. Так, сколько у нас там носки-то согрелись, нет? 25% намокания. Давай это быстрее это высохнешь, а? А там мне как-то не особо интересно, как ты долго высыхаешь. Давай попробуем снять, может быть, их, а? Может быть, снять, может быть, быстрее будет, а? Как вы думаете? Так, подожди, давай уберем их. 20 процентов. Смотри, быстрее даже. Давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Чем быстрее ты высохнешь, чем и лучше. Так, собрать. Нам не нужно собирать. Нам надо... Чего нам надо? Действие, ремонт. Так, так, так. Так, шанс на успех 95 процентов. Опыт... А... Ладно, починим. Почему бы и нет? Покуда есть возможность, можно починить одежду. Хотя уже сейчас и костер потухнет. Так, палку, палку, палку. Окей. Еще 8 минут. Нормально. Так, ну что ты там? Все нормально? Все хорошо. Можно одевать. Так, у нас больше показателей таких серьезных нет, да? Так, еще раз смотрим, что у нас там все нормально. Так, окей, окей, окей, берем тогда факел, подожди, подожди, палку берем, факел берем, и идем дальше. Все. Так, нам надо отсюда потихоньку выходить. Я что-то думаю, здесь какой-то пиздец происходит. О, сталактиты. Если кто не в курсе, забейте в интернет. Очень опасная штука. Растет в таких местах, где скапливается большое количество воды. А, Из-за этого происходит вот так уголь. О! Уголь нам понадобится, кстати. Возможно, где-нибудь, да, он нам понадобится. почему вот что у нас тут есть. Еще уголь. Так, хорошо. Стралактитов здесь что-то создает вот до херища. Окей. Ну, это еще пещера-то, что с нее сделать-то? Так, получается, у нас выход общий один, да? Окей. Так, я вижу выход. Окей. Я вижу свободу. Мы выходим. Не убивайте, мы выходим. Так, ага. Это, получается, у нас ветка, да? Ну, ладно. Не будем ее брать. Хоть у нас прорисовано здесь, что мы можем ее взять, но не надо. Нас, в принципе, покинуть в пещеру. Давай вот так покинем, кстати. Необычный способ э, выхода из пещер, как вам, я думаю. Астрид, куда ты подевалась? Действительно, куда ты подевалась? Так, ну что, дорогие друзья, мы, в принципе, на этом моменте закончим. Серия, серия думаю, получилась довольно интересная. Станем тут возле пещеры первая серия получилась довольно интересная так что спасибо вам ребята что вы посмотрели мой ролик спасибо вам за комментарии за лайки за прошлый первый обзор так что не забывайте подписываться на канал, вступать в группу вконтакт, вступать в группу в стим и не забывайте комментировать рассказывать своим друзьям и всем до скорой встречи, играйте в хорошие игры и всем удачи и всем Пока-пока.